Чебурики с картошкой. Да-да, бывают и такие, причем необыкновенно простые в приготовлении и очень вкусные. Попробуйте, вам точно понравится. Рецепт чебуреков с картошкой очень простой. Приготовить тесто в соответствии с пошаговой инструкцией, приготовить начинку, соединить их вместе и вкусные чебурики готовы. Из этого объема продуктов получается примерно 25 штук, в зависимости от размеров, которые вы сделаете. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте ингредиенты. Просейте в емкость муку, добавьте соль. Влейте в муку стакан кипятка. Размешайте муку с водой. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Взболтайте одно яйцо. Добавьте к яйцу размягченное или растопленное сливочное масло, следите за тем, чтобы температура масла была не слишком высокой, чтобы яйцо не свернулось. Влейте яйцо с маслом в тесто. Вымесите тесто руками, оно очень приятное, мягкое, послушное, с ним можно сразу работать, а можно положить в пакет, пока не будет подготовлена начинка. Картофель помойте, очистите и отварите до готовности. Лук мелко нарежьте. Обжарьте лук на растительном масле до золотистого цвета. Картофель разомните в пюре. Влейте горячее молоко, примерно 70-80 грамм, чтобы не получилось слишком жидко. Добавьте в пюре обжаренный лук. Вбейте в пюре одно яйцо. Быстро и хорошо размешайте до однородности, чтобы яйцо не успело свернуться. Не забудьте посылить, Начинка готова, можно делать чебуреки. На стол, слегка подпыленный мюкай, выложите тесто, скатайте из него колбаску, разделите ее на порционные лепешки. Раскатайте тесто в тонкий пласт. Выложите начинку на одну половинку теста. Накройте другой половинкой и обрежьте край ножом-резаком. Жарьте чебурики на хорошо разогретой сковороде на растительном масле. Подавайте к чебурекам чай или молоко. Приятного аппетита! Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Нам понадобится... Мука – 3-5 стакана. Соль – 1 чайная ложка, 0-5 чайной ложки. В тесто – 0-5 чайной ложки, в начинку. Вода – 1 стакан, кипяток. Сливочное масло – 100 грамм. Яйцо – 2 штуки, 1 яйцо. В тесто – 1 яйцо, в начинку. Лук репчатый – 1 штука. Масло растительное – 150 грамм. Молоко – 70-80 грамм. Картофель – 4-5 штук. Количество порций – 6. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Заходите на канал снова, котятки.